Стоит ли делать реструктуризацию кредита, если появились проблемы с оплатой? В этом видео детально разберемся с этим вопросом. А также разберемся, чем отличается реструктуризация и рефинансирование. Всем привет! Вы на канале компании Должник Прав и с вами Унгурян Александр. Обязательно смотрите это видео до конца, потому что в конце я расскажу, как не попасться на уловки банка и не подписать невыгодный для себя договор. Стартуем! Итак, для начала давайте разберемся, что такое реструктуризация и что такое рефинансирование. Реструктуризация применяется в том случае, когда вам становится сложно вносить ваши ежемесячные платежи. Например, у вас платеж 10 тысяч рублей и вносить вы его не можете. И вы, соответственно, обращаетесь в банк с запросом как-то уменьшить ваш ежемесячный платеж. И для этого у банков существует как раз-таки продукт реструктуризации. Что они предлагают? Они вам предлагают, что они вам сделают небольшие кредитные каникулы и еще потом уменьшит ваш ежемесячный платеж но только очень часто в этом случае банки уманчивают что срок кредита увеличится практически в два раза то есть что из себя представляет этот продукт банк берет ваш кредит в котором есть основная сумма долга и проценты которые у вас уже есть по первому кредиту и делает теперь это основной суммой долга и накручивает на него новые проценты то есть по факту вы получаете кредит в два раза больше и в итоге получив совсем незначительные послабления по ежемесячному платежу вы получаете кредит на значительно большую сумму. Поэтому, как я всегда говорю, реструктуризация выгодна исключительно банкам. Для вас это неэффективное решение вопроса, которое законит вас еще в большую долговую яму. Я уже брал эти кредиты, поэтому спасибо большое. Мне неинтересно. И еще раз повторюсь что если вы позвоните в банк или пойдете в банк и попросите у них реструктуризацию то очень о многих вопросах э, для вас просто умолчат вам не скажут о том что ваш кредит стал теперь в два раза больше поэтому очень внимательно читайте документы часто это банки преподносят как свою лояльность для клиента и э, все это оформляет под предлогом помощи для вас но на самом деле это помощь для самого банка друзья но ну а если вы впервые на моем канале то не забудьте обязательно на него подписаться потому что на нем вы найдете много полезной информации о том, как решать свои вопросы с долгами. И о том как поднять уровень своего финансового благополучия. А теперь давайте разберемся. Что такое рефинансирование и можно ли им пользоваться? Рефинансирование это совершенно другой продукт. У них только схожие названия. Рефинансирование это когда у вас есть несколько кредитов и вы их объединяете в один. То есть у вас есть несколько кредитов в разных банках. Вы обращаетесь в какой-то банк и просите сделать вам рефинансирование всех этих кредитов. И этот банк полностью гасит все ваши кредиты в других банках. То есть туда вы теперь больше ничего не должны. И теперь у вас есть один э, кредит на большую сумму, но в одном банке. Когда это выгодно, когда это нет. Здесь нужно просто посчитать. Э, посчитать ваши новые ежемесячные платежи. Да, если вы делаете рефинансирование, какие вам предлагают ежемесячные платежи, сколько вы в итоге заплатите. И посчитать э, сумму ежемесячных платежей э, по тем кредитам, которые вы сейчас платите. И если сумма получается меньше, то, возможно, это выгодный вариант. Но опять же, э, скажу, что не делать это бездумно. Здесь нужно все детально посчитать, что вы получаете в итоге. Но в целом этим продуктом можно пользоваться, потому что зачастую бывает так, что э, ставки по кредитам снижаются. И, например, вы брали кредиты там по 20-25%, а теперь какой-то банк предлагает э, кредит по 10% и предлагает рефинансировать все ваши э, кредиты по 10%. И это действительно может оказаться вполне выгодным решением. Но, опять же, повторюсь, сначала посчитайте. Рефинансирование в целом может быть выгодно и вам, и банку. Потому что банку интересно, чтобы вы стали его клиентом. И, естественно, платили проценты за обслуживание своего кредита. Еще скажу, что рефинансирование получится сделать только в том случае, если вы исправно оплачиваете все свои кредиты по графику. Если у вас есть просрочки, то, естественно, другой банк не пойдет на рефинансирование ваших просроченных кредитов, потому что вы будете ненадежным заемщиком. Ну а если у вас уже есть просрочки по кредиту, и вы ищете решение то первое что вам нужно сделать это обратиться в нашу компанию за бесплатной консультации чтобы не наделать никаких ошибок и понять что действительно поможет вам выбраться из этой ситуации для этого переходите по ссылке в описании заполняйте форму заявки и наши юристы с вами свяжутся итак давайте разберемся что же нужно делать если вам нужно уменьшить сумму вашего ежемесячного платежа предположим у вас уже есть просрочки и поэтому рефинансирование вам не подходит а как мы уже определились это совершенно невыгодный продукт который нужен только банкам. в этом случае вам нужно полностью перестать оплачивать свои кредиты и решать вопрос с банком через суд это действительно выгодный вариант потому что после суда вы получите зафиксированную сумму долга и сможете сделать для себя комфортный ежемесячный платеж который будет составлять не больше 50 процентов от вашего официального дохода А если официального дохода нет то любой комфортный для вас платеж еще раз напомню для того чтобы понять как правильно это сделать обращайте в нашу компанию за бесплатные консультации. А также, друзья, думаю, многие из вас хотят раз и навсегда избавиться от долгов и больше к этим ситуациям не возвращаться. Специально для этого мы подготовили плейлист, в котором очень много полезной информации, как повысить уровень своего финансового благополучия и забыть о долгах. Он будет вот здесь. А вот здесь YouTube рекомендует что-то на ваш вкус. А также пишите свои вопросы в комментариях, мы обязательно на них ответим. Ну а с вами был Ангурян Александр и компания Должник прав. Пока!